на людей с обоженными солнцем лицами. Другое название Эфиопии обессиния, но у нас теперь мышление мутыля. Чёрный неё. Треть территории страны заняты пустынями и полупустынями, особенно безжизненные каменистые пустыни, паденный аппарк и пустыни Танаким. На востоке Эфиопии раскинулись травяные саванны или саванны с антиковидными акациями, а в юго-западной части страны, в долинах веков, горах, на высотах 1700-1700 метров, произрастают дождевые тропические леса, и к растущими кофейными деревьями, его виды молочами, сикаморами и гигантскими фикусами. Большая часть средней и около окна ослабляют, человек. Относится к геопеусской расе как в промежуточном между геопеоидами и некроидами. Тоткие черты лица, волнистые волосы, высокий рост и шоколадного цвета кожи делают большую часть. Разделение жителей Петриопии на обучаемых Эфиопский костюм – это название данной в Америке одежды мужчины-фиопии. Он состоит из рубашки, длинным рукавом и брюк в тон. Большинство рубашек шьются с лавашком. Костюм шьется из любой ткани в эфиопском костюме. Много различных украшений, обязательно головной борьб. большинство звуцки являются да, вегетарианцами, так как население зрения в основном, и православном. Слово. Я. Фасоли. Из фасоли, тушеной морковки, лука и специй. Спасибо большое. Ребята, можете пройти на свои места. Давайте подломаем на нашу преподаватель.